Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами элемент под названием «Хвост дракона». Поехали! Для того, чтобы выучить элемент хвост дракона, мы должны будем выйти с вами под колено внешней ноги. У меня это будет правая. Соответственно, шпагат у меня будет левый. Перед тем, как пробовать этот элемент, для начала потяните левый шпагат. Заходим на внешнюю ногу. Отсюда. Внешнюю руку кольцо вверх ставим под поясницу. Отпускаем руку ближнюю к пилону и кладем ее кольцом вниз. Плечо у меня в это время лежит на пилоне. Отсюда переводим свободную ножку вперед, максимально натягиваем ее, снимаем вторую ногу. Если мы с вами держимся в этом, откидываем ногу назад и шпагат. Можете сделать согнутые ножки. Во время того, как у вас переводятся ножки, появляется большой упор в руку, которая у вас внизу. Поэтому постарайтесь максимально напрячь плечи и руки. Локоть у нас прямой. Сегодня мы выучили с вами элемент под названием хвост дракона. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!